Вот это вот ряд, который вот так вот с самого утра, конкретно вот тут мои места, которые они уже якобы вычистили, но все вот так вот примерно выглядит, сейчас покажу. Вот они там вычищают горы, снега, вот там вот, стараются быстрее, но как они это делают вечером, а целый день мы здесь сидели и смотрели. Вот об этом говорят это наши витрины, ребята сегодня расчищали хоть как-то, чтобы клиентам выдать товар, а поборы здесь идут постоянные, вот